Год назад в Нижнем Новгороде произошло трагическое событие, которое многие пытаются преподносить как историческое. На мой же взгляд, нужно перестать себя обманывать. Оно должно было стать историческим, но не стало. И в этом, собственно, и трагичность тоже. 2 октября 2020 года на скамейке возле здания МВД сожгла себя в знак протеста журналистка Ирина Славина. За день до этого у нее и у нескольких других активистов в Нижнем Новгороде прошли обыски по делу Михаила Ясилевича. Это дело и по сей день остается довольно абсурдным и загадочным немного. А на тот момент вообще было непонятно, что происходит, и это, конечно, довело ее до такого поступка. Я хорошо помню, как это выглядело для нас в Нижнем Новгороде. Естественно, все в оппозиционных кругах слышали об этих обысках, все их обсуждали, но никто, ни люди, ни полиция не ждали какой-то такой сильной реакции. И вот 2 октября по всем чатам проносится новость, что сожгла себя какая-то женщина возле здания МВД. И ты сначала думаешь, что, ну, наверное, новость из какого-то другого мира, может быть, какая-то городская сумасшедшая по религиозным мотивам, или просто и, и, там, поссорилась с мужем, напилась и сожгла себя случайно, не, не знаю. Что-то, что обсуждают вот люди вне оппозиционных кругов, просто какая-то такая новость. А потом приходит дополнение, что этой женщиной была Ирина Славина. И после некоторого шока ты понимаешь, что вот эта новость, которую теперь можно обсуждать всем, потому что она из таких простых вещей сделана и привлекает внимание, эта новость соединена с новостью, которую обсуждает оппозиция. И она дает шанс сейчас э, обсудить важные вещи. И для этого, вероятно, и сделано так ярко. В тот же день собрался стихийный мемориал. Все принесли свечки, портреты Ирины и цветы к месту ее гибели Ирина Славина пользовалась определенным уважением, определенной репутацией в городе И среди оппозиционеров, и хотя она не была активисткой, была лишь журналисткой И просто среди читателей ее сайта Тут нужно, наверное, подобрать какое-то сравнение для тех, кто не жил в Нижнем Новгороде Но жил в России или в Москве и понимает российскую повестку В Нижнем Новгороде, конечно, происходит гораздо меньше, чем в Москве Uh, и там нет таких заметных фигур. Но относительно Нижнего Новгорода, относительно всей аудитории, которая следит за тем, что происходит в Нижнем Новгороде, Ирина Славина, ну, наверное, может быть сравнима с телеканалом «Дождь» на федеральном уровне. Или с медиазоной, каким-то СМИ, которые читают меньше, но про которые все знают. Лично в моей жизни Ирина Славина и ее сайт «Казапресс» занимал ну, примерно такое же место, как медиазона или телеканал «Дождь». Я не следил за ними постоянно, следил иногда, что-то читал, но это было важной частью медийного ландшафта города. Ты просто знал, что если в городе происходил какой-нибудь оппозиционный митинг, то, скорее всего, на следующий день выходил фоторепортаж на КОЗЕ. Можно было найти свои фотки. Или если тебя арестовывали, тоже о тебе могли написать на КОЗЕ. Это именно то СМИ, который является важной частью гражданского общества. Поэтому, соответственно, если вы плохо знаете, что было в Нижнем Новгороде, но знаете, что было в России, представьте, что поджег себя редактор «Медиазоны» или редактор «Дождя». Вот примерно такие ощущения были. Настолько сильные изменения в медийном ландшафте. И если такая потеря произошла, то, конечно, хотелось, чтобы взамен мы что-то получили. Мы получили шанс на какие-то изменения. И этот шанс был дан. То есть самой связью между новостью, картинкой, понятной каждому – и оппозиционной темой, на которую обычно люди не обращали внимания, обыски, давление на журналистов, вот это все, был дан шанс что-то изменить. Я уже рассказывал в видео год назад, что люди реально интересовались этой темой. Ирина Славина своим поступком всколыхнула весь город. Внимание журналистов оказалось приковано к Нижнему Новгороду. Несколько дней журналисты из Москвы, из Питера, откуда-то еще, наверное, приезжали в город, общались с активистами, со мной тоже разговаривали, пытались составить картину происходящего, писали какие-то репортажи. Пивоваров снял большое видео об этом. Алексей Навальный призывал всю страну обратить внимание на ситуацию. А это, между прочим, было то время, когда он совсем недавно вышел из комы. И к нему было повышенное внимание, и ему, наверное, было совсем не до этого, но хорошо, что он этим вниманием э, поделился с нами. И больше людей заметило поступок Ирины Славиной и заговорила о нем. Короче, были все шансы не просрать этот момент, э, пустить все это внимание на благо какой-то цели, какой-то компании. Что-то с этим сделать. И вот сейчас я буду ругаться, потому что вместо этого люди просто стали носить цветочки на место гибели Ирины Славиной. Идея собираться возле этой скамейки каждую неделю принадлежит Марии Гарайс. И Маша замечательный человек, одна из лучших людей Нижнего Новгорода. Я горжусь тем, что знаком с ней и что-то делал вместе с ней много раз. Но конкретно эта ее деятельность, это, извините, херня полная. Поначалу вообще-то было хорошо, поначалу э, люди собирали, собирались не просто, чтобы принести цветы, а чтобы обсудить политику, чтобы не терять друг друга, чтобы обсудить какие-то акции, которые были с этим связаны, потому что ну, реально этот поступок Ирины э, принес какой-то импульс активизма, все хотели что-то делать, все хотели о чем-то говорить, но со временем это выродилось просто в какую-то формальность. Причем, ладно бы формальность, когда приходят люди, и на скамейке появляются цветы. Нет, просто на скамейке появляются цветы. Маша собирает деньги на цветы, покупает цветы, приносит цветы, почти никто больше никогда не приходит, и все. Ну, я, честно, изначально скептически относился к этой идее, именно этого мемориала, именно там, именно в таком виде, но, тем не менее, несколько раз в течение этого года заглядывал, там, раз пять, наверное, и... Каждый раз, кроме первых недель, когда память еще была свежа, там никого не было. Пять человек от силы. Зачем эти цветы? Кому эти цветы? Это не проходное место, это не повышает информированность людей о Ирине Славиной, о давлении на журналистах, ни о чем. Это просто поток денег, который уходит в никуда и который уничтожается ментами в течение нескольких часов после каждого возложения. При этом, к моему удивлению и некоторому ужасу, Маша реально умудрилась организовать краудфандинг на это дело. То есть она первое время особенно отчитывалась о том, сколько денег тратить на цветы и сколько ей перечисляют. И там были какие-то значительные тысячи рублей, которые можно было бы потратить на что-то другое. Можно было бы потратить, ну не знаю, на живых журналистов. Можно было бы потратить на какие-то другие компании. Раз уж благодаря этому событию мы смогли собрать людей и объединить их на какое-то общее действие, так может быть надо делать какое-то действие, а не просто стоять на месте и класть цветочки. Причем даже не приходить на эти цветочки и не обсуждать, не укреплять какие-то горизонтальные связи, а просто такое вот э, откупление от того, что я сижу на диване ничего не делаю, но я перечислил сколько-то денег на цветочек сегодня. При том, что действительно попытка сделать из этого какой-то эвент, какое-то еженедельное собрание оппозиционеров, это была хорошая попытка, просто она, к сожалению, не удалась, поэтому нужно прекратить тратить деньги ни на что. Но ничего, были же еще более странные инициативы. Какие-то активисты предлагали переименовать улицу Максима Горького, на которой находится это МВД, в улицу Славиной. Как, на что они надеялись, как это помогло бы, я не понимаю. Что от того, что на табличке написано «Улица Ирины Славиной», причем ты всегда привык, что это горько, а тебе еще переучиваться надо, люди бы стали как-то больше уважать ее поступок, больше бы поняли эту ситуацию, сомневаюсь, для, для простых людей так и осталось бы это какая-то городская сумасшедшая, которая сожгла себя, не выпила таблеточки, да, и совершила ненормальный поступок. Я, кстати, считаю некорректным это обсуждение, нормальная она или ненормальная, кто из нас нормальный, когда в стране такое происходит, а ты за этим пытаешься следить. Совершила и совершила, но я не понимаю, как на эту дискуссию может повлиять то, что она была бы увековечена в табличке. Много кто увековечен в табличках, а я даже не знаю, кто все эти люди. А если это было как давление на власть, как какую-то попытка завоевать какую-то символическую победу, то ну, это вообще непонятно, потому что ну давайте сейчас все улицы назовем улицами Навального и что? Все, победили, да? Или может делом займемся? При этом параллельно была какая-то другая инициатива переименовать именем Славиной Сквер, то ли возле ее дома, то ли где она когда-то давно защищала деревья И это была настолько тихая компания, что я даже не помню, чем закончился, Я ее даже сейчас найти не смог Может быть, даже она закончилась успехом, а я и не знаю И, наверное, это имело бы хоть какой-то смысл, потому что это рассказывало бы о ее деятельности Что вот она это сделала, теперь это называется ее именем а переименовывать просто центральную улицу города, на котором стоит МВД, просто потому что возле этого МВД что-то произошло, это не помогает ничему, никому, и, да и надежды нет никакой. Я не понимаю, зачем нужна была эта инициатива, зачем распылять туда усилия. Кстати, о защите деревьев. Есть в Нижнем Новгороде парк Швейцария. Такой гигантский парк, который э, на целый год был закрыт для посещения, потому что в нем что-то копали, строили, ремонтировали, благоустраивали. Э, и люди были этим недовольны. И целый год, каждую неделю, выходили напротив этого парка, вдоль забора, светили фонариками с телефонов э, в знак того, как много людей э, недовольны тем, что парк закрыт, ремонтируется без согласования с жителями. Э, этот протест... Поначалу был хорош, потом, ну, опять же, у меня вызывал некоторый скепсис, я туда не ходил, но когда погибла Ирина Славина, это на некоторое время превратилось вообще в посмешище, потому что они посвятили один из протестов памяти Ирины Славиной. То есть они как бы собрались, как всегда, против работ в парке, но при этом еще и памяти Ирины Славиной. Знаете, вот вы, я редко что в блоге публикую, но все равно вы могли заметить, наверное, что у меня есть футболка Свободу Навальному. Я как минимум один раз тут в ней был, и один раз еще был в свитере, там, для более холодной погоды. Я в ней ходил по городу, но я никогда не ходил в этой футболке на пикеты по другим темам. И даже когда я просто приходил поддержать какого-то товарища в пикете по другой теме, я старался не надевать эту футболку, потому что не надо выглядеть сумасшедшим, который за все хорошее против всего плохого, который оправдывает этот имидж в глазах простых людей, что свободу попугаям Анжели Дэвис и Юрию Деточкину нужно посвящать себя какой-то одной теме. В один момент времени ты занят чем-то одним. Как можно перед всем этим потоком машин, которые едет и смотрит на э, большое количество протестующих, э, как можно совмещать две темы и говорить, что мы и за Ирину Славину, и против парка, и вообще за все хорошее. Это просто ну, уничтожает ценность всех твоих высказываний. Справедливости ради надо отметить, что э, действительно по одной из преобладающих версий именно с парком и с этими протестами связано дело Ясилевича и весь этот абсурд, включая обыск у Ирины Славиной. То есть, да, она имеет какое-то отношение, то есть ее гибель Возможно, произошла как бы в рамках всей этой истории с протестами И это как бы потеря своего бойца, вот они там и горевали Но это, это же не знают все окружающие люди Для них это две абсолютно разные темы Вот это из новостей про парк, вот это из новостей про сгоревшую женщину Зачем это соединять? Это идет в минус обеим темам Были и хорошие движения, были попытки извлечь какую-то политическую выгоду из этого момента Например, была какая-то инициатива, хотя, опять же, не могу найти, была ли это именно какая-то петиция, которую можно подписывать, поднять тему обысков, поднять тему обысков у свидетелей, обыски, которые используются для давления. То, что в Нижнем Новгороде 1 октября 2020 года, вот накануне тогда, произошло несколько обысков у активистов и журналистов. Это, ну, значимая вещь, которая не, которая не должно происходить в правовом государстве. И об этом можно было бы поговорить, использовать этот хайп, чтобы направить внимание туда и, возможно, добиться каких-то изменений. Но все потерялось, я сейчас даже не могу найти эту петицию. Или витало в воздухе и обсуждалась идея сделать какой-то фонд поддержки малых журналистских проектов, чтобы государство видело, что э, придушишь одну голову, вырастут еще три, что в СМИ будут появляться, и этот институт для нас важен, и мы готовы его поддерживать. Но никто даже не начал на это краудфандить ни в каком виде, потому что, помните, все деньги уходили Маше на цветочки каждую неделю. Семья и близкие Ирины Славиной пытались продолжать какое-то время поддерживать сайт Казапресс, публиковать на нем новости. Это вызвало гигантскую критику среди оппозиционной тусовки. Я, если честно, не до конца понимаю, не до конца могу оценивать, что произошло, потому что я не особо читал козу до и не особо читал козу после. Может быть, действительно стало хуже, а может быть, осталось так же, я не знаю. Через некоторое время они его закрыли. Ну тут, наверное, сыграл роль и отшковал критики. Ну и просто то, что это оказалось ну, немножко не их занятием. Это делала Славина и больше никто, ее персональный проект. И, конечно, надо признать, это худший из возможных вариантов. С одной стороны, не заморозили сайт сразу после ее гибели, оставив это в памяти как ее личный проект. Но, с другой стороны, не смогли достичь каких-то новых высот, не смогли продемонстрировать, что он неубиваем. Он убиваем, просто он какое-то еще время помучился без своего главного редактора. Получилось очень некрасиво, но я не понимаю, почему это надо было критиковать сразу. Попытка хорошая и, ну, больше же никто ничего не сделал. От всех остальных попыток что-то сделать, как-то использовать этот момент, как прикованное внимание и к Славине и к ее сайту, от всех этих попыток мы практически добровольно отказались. Мы просрали тот шанс, ради которого она пожертвовала своей жизнью, который она дала нам. Ирина Славина сделала все, что могла. Она извлекла максимум своей ситуации, привлекла максимум внимания. И наше дело было как-то им распорядиться. Вообще каждый человек может запускать какие-то такие цепочки событий и надеяться, что там вдалеке они приведут к чему-то очень важному. И тогда твой поступок будет историческим. А поступок Ирины Славины историческим, на мой взгляд, не стал. Но имел потенциал для этого. Это мы и просрали. Ну вот я каждый раз, когда выходил в пикет, я же воображал, что может быть, кто-то увидит лозунг на моем плакате, в его голове что-то кликнет, он из-за этого станет активистом или журналистом И однажды сделает что-то очень важное И это переломит ход истории России в лучшую сторону И тогда можно будет сказать, что у меня был исторический пикет Который на что-то опосредованно повлиял Но, скорее всего, я в таком не поучаствовал Просто, ну, или не знаю об этом У журналиста или у такого смелого активиста, как Ирина Славина В свои последние минуты Больше возможности за запустить такую яркую цепочку, которая может привести к чему-то хорошему и стать исторической. Но, к сожалению, поступок Ирины Славиной, мне кажется, историческим не стал, и надо это признать. Не от нее одной зависит, называть ее геройский поступок историческим или нет. Это зависело от нас, сможем ли мы сделать его историческим, впечатать его в историю. Так же, как сейчас, например, от белорусов зависит, станет ли историческим поступок этого стрелка, который убил КГБшника у себя в квартире. Это тоже самоубийство, потому что его тоже после этого сразу убили, но будет ли это заметно, приведет ли это к чему-то, а не останется ли просто в череде неудачных попыток запустить цепочки, зависит уже потом от народа. Или когда Навальный вернулся в Россию, он запустил цепочку событий, и дальше от народа зависело, получится ли быстро из этой цепочки извлечь максимум выгоды. Пока не получилось, но виноват в этом не Навальный. Тут, конечно, нюанс в том, что возвращение Навального все равно попадет в учебники истории. Просто потому, что весь Навальный туда уже гарантированно попадет. И конец его карьеры, каким бы он ни был, и когда бы он ни был, тоже там обязательно будет. А Ирина Славина, ну извините, это был ее самый яркий поступок, и если он сам по себе не заслуживает внимания, то он не заслужит внимания. Заслуживает внимание какой-то другой поступок, который приведет к результату. Ну, такова жизнь. Не нужно теперь вечно носиться с этой славиной и говорить, что это было что-то историческое. Не нужно обманывать себя. И особо отмечу, что это не противоречит тому, что я говорил год назад, про то, что народ-то неплохой, и Ирина Славина ну, и, и пожертвовала не зря. Она сделала попытку, она сделала лучшее, что могла. И люди вполне могли при каких-то других ситуациях, при, при другой фазе Луны, просто на это среагировать и добиться каких-то изменений в стране. Но этот шанс не использовался. Никто не гарантирует никогда результата, народ остается хорошим, просто он не всегда срабатывает, ну это, ну это так. И к тому же народ сильно зависит от лидеров мнений и от того, как конкретные лидеры мнений в конкретный момент сработали. Но лидеры мнений, к сожалению, оказались увлечены тем, чтобы призывать народ носить цветочки к фотографии какой-то женщины и переименовывать улицу в имя какой-то женщины, вместо того, чтобы поднять фундаментальную тему, даже если бы оставив эту женщину безымянной. И в связи с этим я хочу сказать, что мне не нравится, что сейчас, когда вбиваешь в поиск по картинкам Ирина Славина, находишь в основном черно-белые фотографии. Вот, например, вот эта фотография, которая уже практически канонизирована, она черно-белая на всех плакатах, во всех статьях. Но вы, может быть, не помните, а если вы не жили в Нижнем Новгороде, вы, может быть, даже не знаете, но Ирина Славина не всегда была мертвой. И когда она была живой, она тоже была важной частью политического медийного ландшафта города. Э, да, именно ее смерть, именно э, вот, наблюдение ее э, мертвой и черно-белой э, давало нам какую-то надежду добиться за счет этого каких-то изменений, говорить о важном. Но мы этим шансом не воспользовались, и все время стекло. Серости и безнадеги нам хватает в настоящем. А прошлое со славиной можно вспоминать как что-то яркое и хорошее. Не она виновата в том, что сейчас все плохо. Она пыталась сделать лучше. Она своим поступком дала нам надежду на то, что станет лучше. И не она просрала этот шанс, мы просрали. Поэтому, ребят, прошел уже год, траур давно окончен. Ирина Славина больше многих других заслуживает право быть цветной и красивой. Давайте помнить ее такой и по возможности двигаться дальше.